Одноклубники, всех приветствуем! На обзоре у нас очередная наша новинка. Это лобовое стекло для модуля толкач. По вашим просьбам мы запустили производство стекол. Стекло предотвращает обмерзание рук и обветривание лица. Защитит вас от встречного потока ветра. Стекло, выполнено из материала, это монолитный поликарбонат. Точно такой же материал, который применяется на снегоходах, на лобовых стеклах мотоцикла. Толщина стекла составляет 3 мм стекло надежное, при сворачивании в трубочку не гнется, не трескается и принимает обратное положение. На стекле уже вырезаны отверстия. Это для крепления с дальнейшей конструкцией. И выход для фары, которая будет стоять непосредственно перед лобовым стеклом. Данные стекла можно заказать в нашем интернет-магазине буксклаб.ру или в нашей группе ВКонтакте в клубе владельцев мотобуксировщиков Буксклаб. Проверим стекло на ударопрочность. Вот она лежит. Вот прозрачная что получилось то есть есть вмятины сейчас получше покажу есть удары Причем вот этот более глубокий получился стекло не треснуло также при Загибах. Так на хуже не Принимает обратную форму. В местах а, залома трещины нету. То есть все четко. Материал надежный. Всем спасибо за просмотр.